Всем привет! Это видео создано для новичков и тех, кто боится идти в PvP, так что некоторые советы будут банальны, но тем не менее очень важны. Да, представьте, есть такие, кто боится играть в PvP, и это нормально, ведь играя без опыта в PvP, есть шанс подвести команду и выслушать о себе много нового. Но не играя опыт игры в PvP, вы не заработаете, а удовольствие от игры в PvP есть, ведь это отдельный классный мир. Тем более, скоро ожидается у нас новый режим эхо войны, и там в PvP все-таки придется играть, ибо награды того стоят. Так что, если ты опытный игрок в пвп, можешь под данное видео поделиться в комментариях своим советом для второй части видео с советов пвп Но для начала я хотел поделиться скидкой в 15% на любой товар с сайта всемайки.ру. Имейте в виду, что суммы скидок суммируются. Если вещь имеет скидку 10%, то добавляем мой промокод, вы получаете еще 15%. Итого 25%, что уже Довольно-таки неплохо. На сайте большой выбор штанов, курта, кружек, енотов, шорт, еще раз там платье. В общем, есть почти все. А если какого-то дизайна нету, можете залить свой, а также создать свой магазин на основе ваших дизайнов. Я покупаю себе и жене, и вам советую. Всем хороших покупок, а мы наконец-то начинаем советы. Если вы играли много PvE, то вам проще, вы знаете все особенности оперативника и вам легче его реализовать. А вот если вы новичок и решили сразу идти в ПВП, то советую повнимательно изучить слабые и сильные стороны оперативников. И особенно своего. Для этого в начале видео будет несколько скринов, по которым вам будет проще ориентироваться. Из этого вытекает первый совет. Изучите эффективную дальность оперативника, на котором вам будет проще убивать вашего противника. Если вы травник или корсар, то не стоит перестреливаться на дальнюю дистанцию, ведь разброс нашего оружия не позволяет комфортно биться на дальняк. А, например, ворон хорош на средней и дальней дистанции, но из-за своей низкой скорострельности очень плохо в ближнем бою. Точнее, плохо, но тяжело реализуем. Знание своей дистанции правильное применение способности это 30% успеха. Для наглядности зайдите в тренировку и наведите прицел на разрушаемое укрытие, если прицел желтый, то все нормально, отойдите назад и как только прицел перекрасится в белый, это и будет ваша максимально эффективная дальность стрельбы. Тренируйтесь играть с камерой, которая активируется кнопкой J. В данном режиме вы можете перекидывать камеру влево или вправо по нажатию кнопки X. Это позволит вам в дальнейшем заглядывать за углы гораздо больше. Лично я установил переброску камеры слева направо и обратно на боковую кнопку мыши, что ускорило процесс переброски. Если у вас простая мышка и нет боковых клавиш, то в настройках игры пропишите ту клавишу, которую вам будет проще нажимать, не отвлекаясь от игры и не убирая пальцы с клавиш AVSD, чтобы не чувствовать дискомфорт во время передвижения. Да, скажу сразу, первым первое время быть непривычно, но со временем это войдет вам в привычку, и такой стиль игры позволяет вам дальше заглядывать за углы и иметь больше информации о действиях противника. Если вы сидите с укрытием, и по вам ведут жесткий огонь, и вы не можете отвечать, но хотите выжить, опустите камеру вниз, и оперативник опустит голову чуть ниже границы укрытия, что не позволит накидать вам по макушке, но в таком положении вы выживете, но ничего не сможете увидеть. Для того, чтобы осмотреться вокруг, просто зажмите клавишу H и поворачивайте камеру, и осматривайтесь безнаказанно. Так вы будете максимально спрятаны и отслеживать обстановку вокруг. Кстати, если идти присев, то голова немного приподнимается и выглядывает из-за укрытия. Помните это во время передвижения гуськом за укрытием. Вы немножко, но высовываетесь. Теперь банальный, простой, но очень важный совет. Многие новички, да и опытные люди об этом забывают. Если вас убили, то вы являетесь не бесполезным членом команды. Вы очень важны. Вертите камеры, следите за врагом и сообщайте об этом союзникам голосом. или наведя на противника прицел и нажав кнопку C, вы подсвечиваете врага для ваших союзников на несколько секунд. А лучше всего все делайте одновременно. И подсвечивай и говорите. Из этого, кстати, вытекает противоположный совет. При возможности не подставив себя, постарайтесь добить противника, ведь он, как и вы... Может сливать информацию своим союзникам. Опять же из этого совета вытекает еще один совет. Из вышесказанного помните, что не стоит бездумно бежать и добивать противника. Возможно он находится под прикрытием и убивая его вы поляжете рядом с ним. Перед добиванием надо быть уверенным, что вы это сделаете безнаказанно, дабы не подвести команду своей глупой смертью и микросовет догоночку: не надо добивая противника перед этим отдавать им воинское приветствие или юзать какую нибудь эмоцию, да это красиво, но пока вы это делаете вы тратите свое бесценное время, а за это время его союзники могут прийти и жестко вас покарать. Далее, изучите свою способность и поймите в какой момент времени ее надо реализовать, например кошмару стоит стрелять во врага до того как он активировал свою способность, иначе от этого будет мало толку, а наоборот стоит активировать способность после того как ее заюзал противник. Если противник активировал способность и вы не уверены, что сможете его забрать или безнаказанно по нему остаться, то лучше подождать окончания действия способности и только после этого ликвидировать цели. Ведь например, выходя на стилет под кровотоком, вы рискуете своим хп, а попадая против бурбона и того хуже будет. Довольно легко определить, за юзу ли оперативник свою способность вокруг него будет видна своеобразная аура. Перед началом боя у вас есть всегда немного времени. Изучите сетап противоположной команды. Так вы заранее будете знать сильные и слабые стороны противника. Если против вас пророк, а у вас есть дымы, то лучше их не использовать, пока пророк не будет ликвидирован. Или зная, что в команде противника есть корсар, надо помнить, что он может вешать на союзника мину, и тут надо быть немного осторожнее. А играя против стерлинга, не стоит забывать, что он может поднять сам себя. А алмаз после смерти может поднять рядом лежащего союзника, и так до бесконечности. Подстраивайтесь под сетап своей команды. И очень внимательно следить за сетапом противоположной команды. Ну и немножко вас отправлю все-таки в ПВЕ. Почему? Потому что надо приучать себя стрелять в голову. Для этого идеально подходит в качестве тренировки именно ПВЕ режим. Это привычка стрелять в голову по ботам, а не в тушку, будет вам только на руку, уже играя в ПВП. Поэтому стрелять в голову очень удобно тренироваться именно в ПВЕ. Кстати, если вы... Мало играете в ПВЕ, но хотите научиться или вам что-то неизвестно и вы только начали особенно игру, зайдите по ссылочкам под данным видео под видео, где я сделал советы для ПВЕшников. Все мы знаем, как полезны гранатами, дымовыми шашками и тому подобного. Ими можно не только убивать, станить в из-за укрытий, но, между прочим, и останавливать раш. Когда вас начинает пушить и вы понимаете, что не сможете выйти победителем, то кидайте шумку, гранату или даже дымы в сторону противника. Любой игрок, увидевший индикатор гранаты, либо сбавит ход, либо идет в сторону, но явно сбросит скорость, что позволит вам уйти и сменить позицию. Дымы позволяют перекрыть обзор противнику, да, или позволить вам сменить направление, или может ослепить врага, или еще лучше снайпер, и он не сможет откидываться по вам, ведь в это время он будет находиться под вашими дымами. Помните, что дымы, гранаты и тому подобное можно использовать не только для убийства да, там еще поднять противника, но и в некоторых ситуациях использовать не совсем по прямому назначению. Отпугнуть либо сбить с толку. Даже банальная ситуация, кинуть дым вправо, а самому зайти слева. Скорее всего вас будет ожидать именно справа, но не буду ждать вас слева. Также не стоит забывать, что с обновлением 0.6.0 у нас немножко переделали дымы. А именно, теперь дымы снимают и блокируют наложение метки Соответственно, если вы получили метку, забегаете в дым и избавляетесь от нее А находясь в дыму, у вас не действует эффект метки Единственное исключение, это оперативник Пророк, у которого дымы, это его И уж в дыму от Пророка вы не сможете спрятаться, про это не стоит забывать Помните, у каждой гранаты есть свой таймер, какие-то срабатывают моментально, некоторых придется подождать 2-3-4 секунды до того, как они сработают. Про это не стоит, забывать и лучше потренироваться в тренировке и привыкнуть к таймингу по этой гранате. Поехали дальше. Если вы выходите на противника, который находится за углом, или он начинает выходить на вас из-за угла, начинает стрелять за доли секунды до появления цели. Это позволит вам первым начать наносить урон и повысить ваши шансы на выживание. В любом случае, во время перестрелки не стоит стоять на месте, как у ступкан. Мансуйте влево и вправо, и при перестрелке черт чертогуре не стойте на месте. Это позволит вам сохранить хп и выйти победителем из дуэли. Конечно, можно резко присесть, как некоторые советуют, и тогда противник, стреляющий вам в голову на доли секунды, потеряет вас из прицела, и это сработает в вашу хорошую сторону. Но также это может работать и в плохую сторону. Если неопытный противник стреляет вам в тело, то присев вы поставляете ему свою голову, и только навредите себе. Это такой ситуативный совет, но я все равно хотел вам его озвучить, потому что многие его озвучивают. Но он может сыграть как в лучшую сторону против опытного игрока, который стреляет по голове, так и в худшую сторону, когда вы играете против новичка. Самое главное, не стойте на месте и всегда двигайтесь влево-вправо. Уже почти закончили мои советы для новичков. Далее, хоть стрельба от бедра дает очень сильно разброс, но у каждого оперативника есть дистанция, на которой от бедра можно довольно комфортно забирать противника. Это позволит вам не сужать поле зрения при переходе в прицел, и так Лечи будет контролировать при движении противника, которому, точнее, по которому вы ведете стрельбы на близкой дистанции. В определении комфортной дальности стрельбы на вашем оперативнике вам, естественно, поможет э, тренировочная комната. Его можете пострелять по ботам или по мишеням и почувствовать саму комфортную дистанцию. Единственный снайпер, который, кстати, может комфортно стрелять от бедра, это курт. Причем не просто курт, а курт именно на механическом прицеле. Кстати, под видео есть стрельба всеми оперативниками и тренировки для наглядности в комнатах. Поэтому, если вам интересно посмотреть, какой оперативник как стреляет, допустим, чтобы сделать выбор, то можете зайти и заранее посмотреть. Ну в принципе уже закончили, давайте напоследок, есть еще как минимум один совет, который в принципе подходит для любого режима. Если у вас оказалась сливная катка и противник разносит вас в пух и прах, в пве все быстро дохнут или из команды вышел игрок, или там еще хуже несколько игроков, не уподобайтесь им, прошу, не будьте такими же, тащите до последнего и не подводите команду, делайте все ради победы. Ведь только играя против сильного противника можно стать сильнее. Нагибая слабаков сильным не станешь, и любая вырванная зубами победа ценнее в тысячу раз, чем выигран катка за пару минут. Потому что если вы втроем затащили против четверых, это шикарная победа. Если вы вдвоем это сделали, то еще лучше. А даже если вы проиграли, вы сюда помните, как вы их разносили, но вам чуть-чуть не хватило. Поэтому напоминаю, никогда не бросайте катку. Да и вообще, видя, как играет сильный противник, вы увидите, какие ошибки совершает ваша команда. Какие тактики использует он и что вы можете применить сами, глядя на то, как действуют они. Поэтому еще раз напоминаю, пожалуйста, никогда не уходите из скатки, какая бы провальная она ни была. Не будьте... Данное видео получилось немножко коротким, может быть местами где-то сумбурным и до безобразия банальным. И надеюсь, это видео вам понравилось и вы согласны с теми с советами, которые я дал, и эти советы кому-то, возможно, принесут пользу. Также жду ваших советов по данным видео в комментариях, где вы научите, может быть, где я был неправ, или напишите новичкам, что вы бы им лично посоветовали. Эти советы можно будет использовать для того, чтобы отснять еще один ролик, в котором я уже озвучу ваши советы, и, возможно, сам что-нибудь уже придумаю, потому что ну, некоторые вещи кажутся банальными и уже замыленными, действующих, ну, делающих на автомате. Также советую пройти под видео и посмотреть все ссылочки, которые у нас есть, помимо розыгрышей, гайдов и обзоров, там еще группа ВКонтакте с новостями, а также наш клан в Дискорде. И помните, не бойтесь ПВП и вкусите его прелести. А вам действительно понравится, тем более с новым режимом по-любому все туда пойдем. А с вами был Димас и не будьте в игре и рандом тогда станет чуть-чуть прекрасней. Пока-пока.